Как известно, оборонный заказ то есть, то его нет. Как одно из решений, правительство уже более 30 лет говорит о конверсии, то есть о том, что оборонные предприятия должны выпускать мирную продукцию, а за счет этой мирной продукции содержать простаивающие оборонные мощности. То есть мы видим схему, по которой прибыль, получаемая гражданской части предприятия, изымается у нее, и пускается на поддержку оборонной части предприятия. Это то же самое, что сначала изъять эту прибыль в федеральный бюджет, а потом спонсировать предприятие из бюджета. То есть расходы останутся точно такими же по величине, и точно так же будут изъяты в пользу государства у этого же предприятия. Просто люди, предлагающие схему без финансирования из бюджета, не знают, как наполнить бюджет, не умеют зарабатывать сами и не хотят видеть соответствующие строки расходов в бюджете. Поэтому пытаются финансирование переложить на плечи предприятия, чтобы предприятие само выполняло за государственных финансистов эту работу. Таким образом, данная схема финансирования совершенно несостоятельна. Есть ли возможность снизить расходы на простаивающую оборонку? Давайте кратко посмотрим, из чего складываются расходы? Они складываются из простаивающих станков и простаивающих людей. Станки, склады, площади требуют обслуживания, даже если простаивают. Занимают площади, которые нужно отапливать и обслуживать. Со всего имущества приходится платить налог на имущество, если нет льготы. Кроме этого, капиталовложения в станки и строения – окупаются значительно медленнее, если вообще окупаются. То есть предприятие несет еще и убыток в виде упущенной выгоды. Аналогично, людям надо платить заработную плату. Уволить их с предприятия невозможно, так как они обладают квалификацией и допусками для работы на этом предприятии. Кроме этого, когда государственный заказ снова появится, предприятию не удастся быстро нанять людей заново. Ведь на рынке не может быть столько одновременно простаивающих людей. Им надо что-то и есть, а не ждать безработными и голодными, когда снова появится гособоронзаказ. Поэтому уволить людей нельзя, а зарплату платить надо. Но работы для них нет, поэтому люди отвыкают от постоянного напряжения на работе, теряют квалификацию, как интеллектуальную, так и механические навыки и физическую форму. В общем, сплошной ущерб. Этот ущерб не может быть скомпенсирован теми несостоятельными мерами, которые мы обсуждали. Но, может быть, есть какие-то другие решения. Давайте подумаем над этим. Для того, чтобы устранить ущерб, нужно, чтобы каждый фактор издержек был устранен. Например, станки не должны занимать площади и требовать обслуживания. Однако это вряд ли возможно. Единственный возможный вариант здесь это то, что станки не должны простаивать, то есть они должны выпускать какую-то нужную продукцию гражданского назначения. Аналогично работники предприятия должны быть заняты в производстве этой продукции. То есть это должна быть какая-то продукция, которая хотя бы позволяет занять людей, если не компенсировать капиталовложения в станочный парк, при этом Качество сборки военной продукции обычно должно быть выше, чем гражданской. Поэтому работники могут начать привыкать работать неправильно с низким качеством, характерным для выпуска коммерческой продукции. Даже если предприятие будет выпускать продукцию с высокой степенью автоматизации, все равно потребуется очень гибкое производство, то есть более дорогие станки, которые можно быстро переналаживать на выпуск другой продукции. Это означает, что капиталы вложения в эти станки могут и не окупиться. То есть государство само должно будет покупать станки предприятия. Ведь именно государство требует от предприятий содержать производственные мощности для обороны, даже если нет заказов. Предприятие не виновата, что государство не может нормально загрузить те мощности, которые сама же и требуют. Кроме этого, конечно же. Здесь есть вопрос, связанный с наполнением рынка сбыта. Предприятие, выпускающее коммерческую продукцию, обычно имеет несколько другой по психологии состав управленцев. Коммерческие управленцы ориентированы на получение прибыли, поиск новых клиентов, взятие на себя обязательств, которые предприятие иногда даже не в состоянии качественно выполнить. В то время, как оборонные управленцы, ориентированы на планомерный и качественный выпуск продукции под требования одного заказчика. Это очень разные люди. Поэтому оборонному предприятию будет тяжело искать рынок сбыта. Кроме этого, когда будет появляться гособоронзамказ, предприятие должно будет переключаться с гражданской продукции на оборонную. Но по гражданской продукции тоже есть свои обязательства. То есть ее тоже надо выпускать даже если возможно сократить выпуск гражданской продукции, не нарушив обязательств. Это будет потеря прибыли и доля рынка гражданской продукции. Зачем вообще тогда такому предприятию выпускать военную продукцию, если у него все в порядке с гражданской продукцией, а военная продукция просто не приносит никакой прибыли? В общем, смысл в том, что государство должно равномерно распределять заказы военной техники по разным годам. И использовать производство как можно полнее и равномернее. Иначе все равно предприятия будут терпеть убыток. Поэтому, как бы ни старалось предприятие, в большинстве случаев это дело государства – разбираться с его простаивающими мощностями. Исключения могут составлять лишь те предприятия, которые выпускают столько типовой продукции, что типовая продукция для обороны у них не вызывает серьезных колебаний в загрузке мощностей. Сейчас же Государство пытается переложить на плечи предприятий то, чем должно заниматься само. Мало того, делая заказ неравномерным, государство пытается мотивировать предприятие за свой счет купить больше оборудования, чтобы затем оно простаивало в резерве для государства. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на видео, если вам понравилось. Это позволит сделать видео более популярным,